ВМС США оказались беззащитны перед российскими торпедами Шквал. Соединенные Штаты так и не смогли создать аналог российских суперковитационных торпед, заявил американский аналитик Кайл Мизаками. В публикации для The National Intest Expert обратил внимание на комплекс Шквал, оснащенный скоростной подводной торпедой М5. Система предназначена для поражения надводных и подводных целей. Боеприпас способен разгоняться до 370 км в час благодаря реактивному двигателю, который работает на гидрореагирующем твердом топливе. Такая суперторпеда заставила мизаками признать беспомощность американского флота. Более того, на сегодняшний день российские подлодки остаются единственными в мире носителями подобного вооружения. Потенциальные противники будут пытаться что-то противопоставить этому оружию но в случае его применения они окажутся беззащитными, — написал аналитик. Соединенные Штаты на протяжении 20 лет пытались разработать собственный аналог «Шквала», но успехами похвастать не могут до сих пор. На этом фоне американские конструкторы сконцентрировались на модернизации торпеды Mark 48, которую будут размещать на подводных лодках. Между тем, российские подводные лодки являются единственными в мире оснащенными суперковитационными торпедами, которые представляют собой модернизированную версию шквала с обычной боеголовкой. Российская военная промышленность также предлагает экспортную версию торпеды Шквал Е для продажи в другие страны. Иран говорит о том, что он располагает своими суперковитационными торпедами, получившими название Худ, которые, видимо, являются результатом применения методов реверсного инжиниринга в отношении шквала. Наиболее инновационным подводным оружием, разработанным в СССР, была суперковитационная торпеда Ва-111 шквал. Это совершенно секретное оружие, о нем ничего не было известно до самого окончания холодной войны. Данные шквалера секретили только в середине 90-х годов прошлого столетия. Эта торпеда оснащалась ракетным двигателем, она могла развивать поразительную скорость до 200 узлов в час. Зачастую в торпедах используются пропеллеры или водометные движители для доставки ее к цели. Однако в шквале инженеры установили ракетный двигатель. Этого оказалось достаточно, чтобы сделать ее быстрой, но движение под водой создает эффект торможения. Вариант решения – убрать воду с пути. Но как это сделать? Можно превратить жидкую воду в газ. Шквал решает эту проблему путем направления горячего выхлопа из ракетного двигателя в район ее носа и в итоге находящаяся впереди нее вода превращается в пар. Торпеду «Шквал» разработали в 1960-х годах, чтобы применять как средство для быстрого нападения на ядерные субмарины НАТО, и они могли доставить ядерный заряд с ранее считавшейся невероятной скоростью. «Шквал» — это стандартная торпеда диаметром 533 мм, а вес ее боеголовки составляет порядка 200 килограммов. Максимальный радиус действия — 7 км. Массовое производство данных торпед стартовало в 1978 году, и в том же году они поступили на вооружение ВМФ Советского Союза. При этом у торпеды «Шквал», как и любого другого оружия, есть свои недостатки. Во-первых, газовый пузырь и ракетный двигатель – очень шумные. Любая подводная лодка, которая запускает суперковитационную торпеду, тут же выдает свое приблизительное местонахождение. Однако обладающая подобной скоростью торпеда, скорее всего сможет уничтожить врага, и у него не будет времени на то, чтобы воспользоваться полученными данными. Во-вторых, на ракете нельзя установить традиционные системы управления. Торпеда «Шквал» — это шумное, но весьма эффективное оружие, которое разрушает привычную парадигму ведения боевых действий под водой. По мере обострения военно-морского соперничества как в Атлантике, так и в Тихом океане Западу еще, возможно, предстоит увидеть больше флотов, которые используют суперковитационные торпеды и подстраивают под них свою подводную тактику. Боевые действия под водой в скором времени станут более смертоносными, резюмировал автор материала. Ранее также стало известно, что атомные подлодки ВМФ РФ планируется оснащать новейшими электрическими торпедами Аут 1 ихтиозавр. Процесс перевооружения начнется после того, как боеприпасами укомплектуют субмарины проектов «Варшавянка» и «Лада». Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.